Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Информации проходит много, новостей много. Решил консолидировать все в одном ролике, если такая идея приживется. Что на данный момент и в течение этой недели, на что обращали внимание аналитики, куда движется рынок в связи с этими предположениями, ну и на какие компании необходимо обратить внимание. Думаю, что те, кто подбирает инвестиционный портфель, также необходимо это иметь в виду, о чем думаю куда смотрят аналитики и Уолл-стрит. И постараюсь очень коротенько, очень быстро все выкладки сделать. Первое, что это поговорим о, о отчете аналитиков ЗАГС о золоте на 2021 год. Главным выводом здесь является то, что золото они ждут на 2400. Оно немножко корректировалось, и они предполагают, что оно будет расти. В связи с этим обращают внимание на три компании, которые могут вырасти и дать прибыль. И первая компания AM, Agnick Eagle Mines, которая занимается добычей золота в Канаде, Мексике, Финляндии, есть самый один из крупных э, рудников в Квебеке, добывает 1,8 миллиона унций золота в год, капитализация 17 миллиардов и дивиденды э, чуть больше 1%. Аналитики э, сходятся во мнении, что компания удержалась на 200-дневной скользящей. И это как раз тот признак, когда э, э, появится бычий тренд. И нужно обратить внимание. Так, Следующая компания Royal Gold. Эта компания также занимается э, добычей золота. Э, получает прибыль, прибыль от Royalty. Но еще она занимается и... Добыча серебра и меди. Капитализация 7 миллиардов. Дивиденды тоже около 1%. Аналитики в данный момент склоняются к мнению, что компания проявляет сейчас слабость, пробив все средние скользящие. И как только 50-дневную она пересечет снизу вверх, и поддержку они ждут где-то в районе 95-105 долларов, и отсюда как раз тоже начнется бычий тренд. Так, компания Barrick Берри Gold одна из крупнейших золотодобывающих компаний в мире, добывает 5,5 миллионов унций и около 430 миллионов фунтов меди, это за 2019 год, и занимает четвертое место в рейтинге селл у Zags, ну в данный момент, потому как золото корректировалось и, естественно, оценки по компании тоже снизились. Дивиденды этой компании в районе полутора процентов, и аналитики, точно так же как и предыдущую компанию, э, ожидают, что 50-дневную пробивает э, снизу вверх, и дальше тоже формируется бычий тренд. Вот такие ожидания аналитиков э, ЗАГС. Следующие это дивидендные акции от финансового дома Реймонд Джеймс. Их тоже тут несколько. Они обращают внимание на углеводороды. Компании, которые занимаются нефтедобычей. Ну, вернее, энергетика. Энергетический сектор. Первая компания, да, занимается нефтью. И то, что прямо сейчас Конгресс не сможет отказаться в пользу зеленой экономики от нефтяных компаний. Это играет на руку. Ну и рост стоимости... Нефть, возвращение экономики к росту, все это как раз и обратило взгляд аналитиков финансовой компании Raymond James на компанию MPLX. Компания отделилась от марафон Petroleum, владеет трубопроводами, терминалами, нефтеперерабатывающими заводами. Речное судоходство есть. И что интересно, что за 2020 год отрицательным в этой компании был только первый квартал, остальные кварталы были прибыльные. И аналитики в связи с этим, с такой отличной диверсификацией компании, то что там много, денежный поток формируется от нескольких операций и ждут на уровне 28 долларов. Сейчас она 23 доллара. 6 аналитиков за покупки, 2 за удержание и средняя цена в районе 27 долларов за акцию. Следующая компания, DCP, это один из крупнейших операторов природного газа в стране. Контролирует газопроводы, узлы, хранилища, производство. Очень крупная компания, но где работает. В последнем отчетном квартале зарегистрировала 268 миллионов чистого денежного потока. 130 миллионов – это свободный денежный поток. Компания сократила долговую нагрузку, снизила операционные расходы на 17%. И все говорит за то, что компания идет вверх. И есть у нее восходящий тренд, мы видим. Предполагает отличную просто дивидендную доходность, мы видим в таблице. И... Компанию ждут на уровне 24 долларов. И аналитики разделились 3 за покупку, 4 за удержание. Следующие рекомендации от Уэл Фарго. Две би, биотехнологические компании, которые, на их взгляд, необходимо иметь в виду. Потому как этот сектор еще имеет потенциал роста порядка 20-30%. процентов, И одна из компаний КРТХ корона Therapeutics компания, которая разрабатывает лекарства для лечения шизофрении, психозов, в общем, в этом направлении работает. Аналитикам интересен продукт компании Car XT, который прошел третью, сейчас находится на третьей фазе, прошел вторую фазу и показал себя безопасным и эффективным. И это то, что привлекло Wells Fargo к этой компании. Привлекает соотношение риск вознаграждения на тех уровнях, которые компания есть. И э, стоимость, компании, стоимость акции э, видят аналитики на уровне 163 доллара. И мы видим, что это солидный рост. Единогласно 6 аналитиков из 6 говорят о покупках. И средний ориентир это 138 долларов. 163 это максимальное э, прогнозное значение. И рост здесь есть куда. Следующая компания Zoom. К сожалению, нет никакой информации в нашей таблице. Есть и графика тоже нет. На финвизе тоже нет графика. Компания занимается исследованием новых лекарств для лечения рака. Так, один из препаратов находится на второй фазе тестирования. Это лечение рака поджелудочной и молочной железы. Второй кандидат это zw 49 ранняя стадии лечения солидных опухолей. Информацию о втором препарате должна, должна появиться вот-вот. И аналитики ожидают положительную динамику разработки препарата. Видят, видят стоимость, стоимость акции в районе 71 доллара. Это плюс 47%. Ну и 4 аналитика за покупки, 1 за удержание. Такая рекомендация. Есть рекомендация еще по таким компаниям, которые названы «Монстры роста». На сериас это две компании BXC и AE. Ну, в таблице они представлены не совсем такие уж и супер у них показатели. Но то, что э, рост солидный, мы сразу видим. Так, компания BXC ⁇ это дистрибьютор строительной техники. И что ин интересно, здесь не только техники, здесь различные материалы для там, отделки, для строительства. Э, компания э, Blue Links... Э, она с 2018 года по сегодняшнее время занималась интеграцией своего конкурента Cedar Grig, еще одна такая крупная компания, то есть поглотила ее и нужно было переориентировать процессы, как-то интегрировать одну компанию в другую. То есть компания увеличилась во многое, стала чуть ли не мотополистом. Вот. И как раз вот к этому моменту, то есть у нее не, бро, не было проблем с пандемией, у нее были проблемы вот как раз как интегрировать две компании. И на данный момент это все закончило, о чем говорит как раз э, третий квартал, где свободного денежного потока 133 миллиона у компании появилось. Э, то есть вот такой вот объем. Так, э, компания снизила кредитную нагрузку, трансформировала баланс, и вот сейчас начинает как раз вот такой бурный рост, о чем и нас призывают аналитики Уолл-Стрит как раз топить за этого монстра. Так, и э, акции этой компании ждут на уровне 51 доллара, и как, как видим, что это отличная прибавка, порядка там 30-40% следующая компания Audi Aie компания, которая предлагает такие платформы которые позволяют вводить информацию без участия там, клавиатуры, рук и так далее, то есть это различные технологии, там субтитры без субтитров и позволяет людям с ограниченными возможностями это делать и кроме всего прочего она предлагает защиту прав в суде, вот как-то вот Таким вот образом она работает, что сейчас очень востребовано. Последний отчет за третий квартал 2020 года показал прибыль в 5 миллионов долларов. Это на 92% больше, чем в прошлом году. То есть процентов компания сделала. И рост за последний год компании составил порядка 360%. И аналитики... Аналитики видят эту компанию на уровне 32 долларов. Сейчас она стоит 23. То есть тоже солидный рост. И э, диагноз аналитиков – умеренная покупка на данный момент. Аналитики считают, что компания выигрывает от вызванного пандемией перехода к цифровым каналам, растущего внимания и доступности интернета. Это как раз еще и подтверждает администрация Байдена. Ну, то есть, несколько факторов топят за эту компанию. Следующая рекомендация это дивидендная компания от Goldman Sachs и здесь рекомендуют обратить внимание на RAID. RAID это такая компания, которая предоставляет услуги там, помещений, то есть сдает в аренду и на этом получает доход. Первая компания BNL, признанный райд, right, который стал публичным в сентябре этого года, поэтому нет информации за целый прошедший год. То есть совсем недавно эта компания вышла. Капитализация порядка 2,6 миллиарда. 628 объектов в 41 штате общей стоимостью порядка 4 миллиардов долларов. И особенность здесь является то, что вся вот эта вот недвижимость, она сдана со средним сроком аренды порядка 11 лет. То есть средний срок, один, средний, средний срок аренды 11 лет. Это, кстати, очень интересно. Так, в третьем квартале компания сообщила о сборе 97,9% арендной платы. То есть, очень высокий показатель и в четвертом квартале хотят приобретать еще недвижимость на 100 миллионов долларов, но ну и увеличить сбор до 98,8%. Дивидендная доходность здесь 5% и Goldman Сакс, аналитики Goldman Sachs говорят о том, что в этой компании каждое приобретение на 100 миллионов долларов добавляет 0,8% прибыли. И надеются, что это приобретение сохранится не только в четвертом квартале, но и на весь 2021 год. Так, Цену здесь видят в районе 18.03. А аналитики ценовой ориентир называют 23 доллара. Так, и рейтинг аналитиков – это сильная покупка. Так, следующая компания «О» – тоже «Рейд». Компания владеет портфелем порядка 20 миллиардов. В нем 6,5 тысяч объектов недвижимости, 49 штатов, Пуэрто-Рико, Великобритания и так далее. Поддерживают ежемесячные дивиденды в течение 12 лет. За квартал компания собрала тут чуть меньше 93 – 93% арендной платы. Выплачивает вот э, выплачивает ежемесячные дивиденды с 1994 года дивидендная доходность 5 процентов, и ждут эту компанию на уровне 79 долларов в течение следующих 12 месяцев. Ну а сейчас она в районе 59. То есть отличный результат, так и есть еще от. Аналитиков с Wall стрит Обратите внимание на компании кибербезопасности. Sale. Компанию ожидают на уровне 60,5 доллара. Ну, в принципе, здесь такой незначительный рост после корректировки. Может быть, и дальше пойдет. И компания Fortinet. Эту компанию аналитики ждут на уровне 180 долларов. И за обе компании аналитики однозначно 9 покупок против 7 удержаний. Ну и одна продажа. Еще один интересный прогноз. Это компании конопляной сферы. Все мы знаем, что Байден топит тоже за эту тему и обращает аналитики внимание на две акции. Это компания Африя и компания Трулеве каннабис. Африя совсем недавно поглотила компанию Тилрей. Такая тоже достаточно крупная компания. Аналитики ждут стоимость акций в районе 16.32. А Трулеве сейчас 39.96 и ждут на уровне 43-49. Ну, вот, обе компании перспективны. И то, что Африя поглотила такого довольно крупного конкурента, это тоже дает и перспективы. Ну а то, что Байден поддерживает эту тему, дает еще и, наверное, умножение этих перспектив. Так, ну вот коротенько о тех новостях, которые были на текущей неделе и на что необходимо обратить внимание на этой неделе. Будем смотреть за новостями и обращать внимание. Так что пишите в комментариях, ну нужна такая информация, интересно, интересно продолжать или нет. Увидимся в следующих роликах.